Всем привет, с вами проект Походили. Мы сейчас находимся у Томми Плаза. вон там ресторан «Авиатор». И мы пришли на шоу импровизации на ходу. Нам не платили за эту информацию. Просто Авиатор? мы пришли на набережную города Кемерва. Ага. Потому набережная – это нейтральная территория. За нее тебе никогда не заплатят. Всем привет, с вами проект Походили. Мы находимся на набережной города Кемерово И пришли смотреть шоу импровизации на ходу. Я, может, что-нибудь скажу сегодня? Или я тут постоять пришел? Стой, стой, стой, Да, получается, наше видео будет называться «Походили на ходу»? Сейчас вот здесь велосипедист проедет. Смотрите, смотрите. <свят> я обещал, я обещал. Скажи, какая у тебя была мечта в детстве? <свят> я хотел стать пилотом самолета. Поэтому я пришел в авиатор, чтобы наверстать <свят> свою мечту. Скажи, пожалуйста, свое любимое место в этом городе. Мое любимое место это памятник с шахтерам Косбаса. Потому что я живу в Кузбассе, и я, подрел... я люблю Уголь. Кузбасс. Уголь. Уголь. А раз, ты да? когда-нибудь топил печь? дровами. Уголь берегу. Какие у тебя вот планы на жизнь? Поделись. Так вот, Как а Хочу выгнать Бударина из шоу, импровизация на ходу и быть вместо него. А если тебя кто-нибудь выгонит потом? О, это, да, это прикольно. Чтобы выгнать Бударина, а потом меня. на Это свингеры, юмора. В чем секрет? Какой-нибудь чего-нибудь. Секрет в том, чего-нибудь в чем-то там что-то есть. Ну, если вкратце. Куда делся Хэфер-то? Артем. Он уехал. Я без шутки. Он уехал на КВН. Да, а шутка теперь, давай, чтобы ему не повадно было. Он уехал на КВН, шмовен. Мы же не обязательно с хорошей шуткой. Ну да, это же импровизационный Все, шоу В да. ходу. Ха-ха-ха-ха-ха. Не смешно, зато обидно. Вы же диджей на импровизации. Раз да, Вы да. тоже импровизировать умеете. Может быть сделать mm -hmm. вот так. Здравствуйте. Не поставляю у меня своя. Рубрика называется «Что сказал?». Я тебе говорю фразу одну, то есть, например, там, что сказал кто то когда тот-то. -то? И тебе нужно это смешно закончить. Да. Ты Спасибо. можешь микрофон убрать, у меня свой. Что сказал Аист, когда принес Ольгу Бузову? Тебе мало половин, вот тебе Бузова. Привет, детка, ты моя крошка. Что сказал Навальный, когда стал президентом? Поменьше нужно зеленки. А кто это? Что сказал Нарек Симонян, когда продал миллионный арбуз? Ну вот я и продал миллионный арбуз, всем спасибо. Ну, с юбилеем. Что сказала Мангумирович Тулеев? Ну, хотя Ой, нет, это не, опасно, на... да, это, это не надо, нас могут и посадить, конечно. Живых никто не останется, я вам серьезно, вы не шутите. Что сказала Ирина Аллегрова, когда проснулась с тобой в одной кровати? У тебя такой хороший опыт. Пойду бейсджампингом заниматься. Что сказал Христофор Калум, когда открыл банку пива? Христофор, Воскрес. А, это было лучше, чем Америка. Что сказал Саша Бударин, когда его объявили как самого несмешного человека в Кемерове? Наконец-то. А, ну, а я так и знал. А вот вы знаете, что такое шоу импровизации? Ну да, по ТНТ смотрели. Угу. Вы думаете, это то же самое, что на ТНТ? Кого знаете? Я? Я всех заочно знаю. Заочно? Ага. Вот как бы вы описали Дмитрия Конышева? Великолепный. Вы, наверное, не знаете его. Наверное С чем сталкивается студент каждый день? С математикой да. пробками в столовой Дорогой ректор, пожалуйста, построй пивоварню Да, и баню И баню А у вас столика нет, да? Нет Давайте импровизировать, что да. делать, когда у вас нет столика? Стоять, сидеть на полу можно, показать Покажите Ну вот так, вот примерно, буду сидеть и смотреть Как больше всего удобнее сидеть? Ну вот так, нормально Нормально? Но мне нет. То есть, вот, вот это самая оптимальная поза для сидения, да? Ну, не в авиаторе, наверное. Была бы барракудия, скорее всего, но я не была в баракуде, правда-правда. За минуту до выступления. У вас микрофоны не работают. Работают. Я не включил. Работают, я не включил. У меня не работает, я включил. У меня нет микрофона. Я сделал тренированный гроб. Ты не Зачем ты принес его? Покажи, какой ты. Нет. Нет. Я, так, я такие фокусы не вообще? вообще? Игры вообще? Игры. Плохой игр вообще? Сложный игр вообще? Как? Да если бы не Вадик, это вообще тухлый вечер был. А тебе говорили, что у тебя маленький? Э -э ну микрофон. А, да. В ну, прошлом да. выпуске. Есть секретное рукопожатие с Бударином? Несмотря на то, что он типа новенький чувак, может это быть у вас какой-то новенький? Секрет? Это, это уже пожилой Старенький. человек. Конечно мы его знаем Бударин, лет, иди сюда, просто. давайте секретное рукопожатие. Мы знаем то, что вы <звук> Его нет просто, понимаешь? Расскажите, что вообще здесь происходило? Ну, очень интересно, тем типа, более знакомые лица. Поменялось ли мнение о ком-нибудь у вас? Да нет, я всех знаю, Усенко знаю очень ага. давно. Нет, его в худшую сторону точно да, не поменял? Ну, точно нет, он как всегда. Как всегда. всегда. Да. Скажите, была ли у вас какая-нибудь мечта в детстве? А, да, мечтал быть программистом. Так, и вы программист? Нет, нет, нет. не сбывался. А? Не что, что это хорошо или нет, то что не сб... а У вас была мечта? Mm, да, я хотела петь. Петь? Вы... Но я не пою, только, не... только дома в душе, если. Какая у вас самая любимая песня? Нигерский рэпчик. Вы в душе читаете нигерский рэпчик. Да, всякое бывает. Чем можно таким заниматься в нашем городе, чтобы тебе не было не, скучно? Не импровизировать? Чтобы не было скучно просто. А быть женой Квенчика. Скучно или скучно? Скучно. Скучно. Почему не скучно? Ну, потому что так говорится, а через че. Булочное или булочное? Это как захочешь. Короче, нас все обвиняют, что мы репетируем. Никто не понимает, что мы просто, ну... Играем сами с собой, и все мне пишут, а, импровизация отрепетирована. Просто мы играем, просто без зрителей, все. Да, Нарек, играете вы? Да, конечно, все импровиз... импровизационно. У него с русским беда. С лицом, смысле. Все, шоу-импровизация закончилось. Да, с вами был проект Походили, подписывайтесь на нас вконтакте, в ютубе. Короче, везде подписывайтесь, ставьте везде лайкусики, чтобы мы радовались и продолжали снимать видосики. И будете проходить мимо не проходите